привет Команда «Универ и я, Гульфия Мутугулина, рады радовать. Смотрите выпуски. Дилетанты или профессионалы? В Казанском федеральном поговорили о студенческой журналистике. арт «Виси мейнстрим»? В КФУ прошел батл на тему «Какое кино сегодня нужно зрителю?» Посмотри, на что они способны. Спортсмены КФУ отметили «День здоровья». Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин посетил Казанский университет. Как прошла его встреча с ректором КФУ Ильшатом Гафуром и студентами, расскажут наши корреспонденты.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 Студенческие СМИ, дилетанты или профессионалы? В этой теме разбирались в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального. О роли студенческих медиа, о работе в профессиональных изданиях и многом другом узнаешь в следующем сюжете.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 Последний день Всероссийского фестиваля ⁇ Время кино ⁇ завершился кинобатлом. Киноведы, продюсеры и кинокритики вместе со студентами КФУ батлились на тему, какое кино нужно зрителю сегодня. Ответ на этот вопрос смотри далее. Последний день Всероссийского фестиваля «Время кино» завершился кинобатлом в формате ток-шоу в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. В дискуссии приняли участие киноведы, продюсеры и кинокритики. На протяжении трех дней они проводили лекции, мастер-классы для заинтересованных киностудентов. И в завершение собрались, чтобы вместе ответить на главный вопрос – какое же кино нужно зрителю сегодня? Прежде всего, вдохновение. Кино должно давать вдохновение зрителю. Кино должно объединять наше общество, объединять семью, улицу, двор, город, страну. И если кино это удается сделать, да, то есть это его основная такая сверхзадача, миссия. По мнению Алексея Петрухина, продюсера кинокомпании Русская фильмгруппа Кино должно образовывать и меньше развлекать. Позицию защитника массового кино, главной целью которого считается именно развлечение, заняла Вероника Скурихина, кинообозреватель телеканала Россия-1. А Евгений Майзель вообще выразил мысль о неделимости кино. Каждая картина должна иметь право быть снятой, показанной и оцененной, считает кинокритик. Я думаю, что реальность этот вопрос уже решила. Зрители существуют самые разные. К счастью, никто не принуждает никого смотреть то, что ему не хочется. Ну, как правило, если только это непрофессиональная обязанность. Поэтому и кино существует разное. В конце концов, все сошлись в одном мнении. Зрителю нужно разное кино. И он сам вправе решать, что смотреть сегодня вечером. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Ежегодно 7 апреля весь мир отмечает День здоровья. Наш корреспондент Аделя Шамилова не смогла остаться в стороне и побывала на празднике здоровья. Все участники мероприятия узнали, как укрепить иммунитет, не потратив ни копейки на лекарства. Тоже хочешь оздоровиться? Тогда наш следующий сюжет, как говорится, то, что доктор прописал. Смотрим.